А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно. Тут у вас как-то чудно, сказал Винтик. А зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих, как вы их называете, богачей? Угу. Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие. В десный остров озовет другого такого на свете нет Хочешь там гуляй, хочешь там играй, хочешь от души бойного пиши. Там все бесплатно, все за так, там все, что захочешь, ты обретешь, там и кажется, даже ложь. Самой ли лишь веселись и бой, ешь себе и пей, напохнувший! Нас водят за нас там да и тут Но денег своих не потратим зря Мы на ковришке, что пекут На фабриках этого короля К сожалению, говорить об этом я не могу Таков приказ Опять ничего не понимаю Я никогда не нарушал указаний начальство. Говорит, не можете, пойте. Петь, на да все-таки указаний не было. Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает славненьких баранов и овец. Мистер Спрос, который кот без забот, без хлопот, извлекает нашу здесь энергию, сердец. Из великой праздности Разные разности Фрукты, хлеб и овощи Делают тут А из нашей радости Всякие сладости На подземных фабриках тайно на пику Развлекайся все сильней Веселись, ешь да пей не думай ни о чем И даже о себе И тогда в конце концов Остров наш дураков Говорить тебя заставить только не до И по склонам, по горам, здесь и там, тут и там Будешь бегать, позабыть, кто ты такой Позабыть, подзай, будешь травку щипать И лишь изытка глядеть в небо с тоской Развлекайте все сильнее, веселее, снежды И не думай вообще, ты больше никогда И тогда ты закончил просто в наш тюрь, сделай тебя баланом, раз вы Будем бегать, <сесс> Будем бегать, <сесс> Изюм и острый горох.